Трубился в час, а проснулся в три Полнолуние выжгло тебя изнутри На углу аптеки горят фонари, и ты едешь Ты хотел бы набиться хоть чем-то в сласть Ты пытаешься, но не можешь упасть И кто-то внутри говорит, это счастье Или ты бредишь? С крови лишил тебя слова, И к бровям подходит вода. Где-то именно здесь пал пламенный вестник. И сегодня еще раз все та же среда. Да хранит тебя и зеда. Ты подходишь кому-то сказать привет И вдруг понимаешь, что нет ничего конкретного И прохожие смотрят тебе во след с издевкой. На улице летом идет метель И ветер срывает двери с петель И прибежище там, где была постель Теперь яма с веревкой. И взлетев вопреки всех правил. Разорвав крылом провода, Ты оказываешься опять Там, где всем нужно спать. Где каждый день, как всегда, Да хранит тебя и всегда. Все говорят, и все не про то, эта комната сделала из картона И ты смотришь вокруг Неужели никто не слышит? И вдруг ракурс меняется Ты за стеклом, а друзья В купе уходящего поезда уезжают, Даже не зная о том, что ты вышел И оставшись один на перроне Выпав из дельты гнезда, Теперь ты готов к духовной жизни, Но она тебе не нужна, Да хранить тебя и всегда. Ты слышал, что где-то за часом пик, В тишине алтаря или в списках их есть неизвестный тебе язык, на котором сказано все, что ты хочешь знать, В чем ты боялся даже признаться, чего все святые глядят на тебя с уколом. Осугоди. Отпусти и оставь их. На чуть-чуть, на час, навсегда. Это новая жизнь, шурх новых листьев. Шепот весеннего льда дохранить да тебя. Easy down. Да.